Современные технологии пасуют перед русским духом. Лежит в окопе, раскидывает гранаты, как мячики. Мы, русские, привыкли к таким заварухам, какие и не синились натовским мальчикам.